Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И предлагаем вам начать Новый год с английского языка. Сделайте себе приятный подарок, приобретите тариф премиум на 5 лет по выгодной цене. Что включено в премиум тариф? Безлимитный доступ ко всему, что есть на платформе. Много упражнений на грамматику, слова, фонетику, тренажер разговорной речи. Курсы для путешествий, бизнеса, работы, релокации, персональная программа обучения, 8 последовательных курсов по методу тичера и многое другое. И также при покупке тарифа вы получите много крутых подарков от нас и наших партнеров. Оксфордский тест. Урок с преподавателем, доступ к онлайн-генетеатру Puzzle Movies на 3 месяца, книга от МИФ, книга от Литрес и скидка 20% на каталог электронных и аудиокниг. Покупайте премиум по самой низкой цене по ссылке в описании.